Уважаемые подписчики, сегодня мы в находимся. Слушайте, я на самом деле нет слов, одни эмоции, мурашки по всему телу. Вот так по несколько раз туда-сюда, обратно. Что я впервые в своей жизни нахожусь в Бухаре. Это четвертый съемочный день нашего клипа на песню "Удивительная". Посмотрите, какая у нас красивая. Кристина воду убрала всего спойлер, такой небольшой спойлер. Главная героиня. Что она будет? Что узнаете все потом в клипе, но сама по себе атмосфера, сам по себе. Видите, оператор сзади идет, как, как ни в чем не бывало. Сама по себе атмосфера, погода, настроение, благоволят, чтобы у нас получилось. Поэтому жду в ваших комментариях, что вы нам тоже пожелаете только удачи, только вдохновения, только самого изысканного и неожиданного креатива. И хорошего дня нам всем, нашей команде и вам по ту сторону экрана, где бы вы ни находились. Принимайте